всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции на автомобиле toyota prius начали мы как обычно с потолка потолок уже сделан здесь у нас нанесено два слоя материалов первый это виброизоляция комфорт над вайпер и вторым слоем мы нанесли слой шумопоглотителя поглотителя softwave 15 и как обычно мы не закрываем вот эти вот ребра жесткости для того чтобы не скапливался конденсат После обработки крыши приступаем к шумоизоляции багажного отсека и салона. В багажном отсеке у нас нанесены все материалы, которые мы обычно используем. Здесь два вида виброизоляции. Атом и Вайпер, а это более мощный у нас на арках, а Вайпер на полу и боковинах. Также вторым слоем нанесен слой шумоизоляционного материала с мембраной блокшот и акустические ловушки, которые находятся у нас в... В скрытых полостях шумоизоляцию багажного отсека входит и обработка крышки багажника. Крышка багажника обрабатывается в два слоя. Первым слоем это виброизоляция на самой крышке багажника, а вторым слоем мы наносим на пластиковую часть крышки багажника слой шумопоглотителя. Здесь в самой крышке это SoftWave 15, а в накладке Bitasoft. А далее пол в салоне и зона под задним диваном. Пол от торпеды до начала дивана обрабатывается у нас в три слоя. Это максимально мощный виброизолятор, атом, там поверх него нанесен слой шумоизоляционного материала интегра и закрытый все акустический мембранный блокатор. Причем максимальная зона обработки у нас максимально прям под самую часть торпеды, что с этой, что с этой стороны. Зона под задним диваном немножко отличается от обычных автомобилей. Это автомобиль гибрид. Здесь установлена силовая батарея. Поэтому вокруг нее у нас нанесено два слоя. Это филотмат, вайпер, виброизоляция и шумоизоляция. А вот металлическая вставка под, над батареей, она обработана только виброизолятором. После сборки салона приступаем мы к шумоизоляции дверей, которые делаются у нас в четыре слоя. Первый слой мы наносим на внутреннюю часть, это виброизолятор, им закрывается практически вся поверхность, за исключением вот таких вот ребер жесткости и усилителей. Поверх него мы наносим слой шумоизоляционного материала, это Комфортмат интегра, она наносится в точно такой же зоне, исключая ребра жесткости и усилители. Третьим слоем на дверь мы наносим слой виброизолятора, и мы закрываем технологические отверстия, прижимаем проводку, оставляем тросики для открытия дверей изнутри, разъемы для подключения к блокам стеклоподъемника и зона, где установлен динамик. И заключительный слой шумоизоляции дверей – это обработка обшивки пластиковой, шумопоглощающим материалом SoftWave 15, ну кроме места под динамики и ручки открытия дверей. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.